Всем привет, с вами Афанасьев Иван и это рубрика «Основы ММА». И сегодня мне будет помогать мой ученик Никита. В сегодняшнем выпуске мы разберем позиции и переходы по позициям. Начинаем с удержания бок, контролируем партнеров, переходим на удержание вперед и затем выходим в маунт. Для того, чтобы занять исходную позицию, мы берем левую руку, проводим под голову партнера, своей правой рукой фиксируем руку партнера. Голову прижимаем к полу, для того, чтобы партнер не смог вас отжать и перевернуть. Ноги расставляем по для упора, в противном же случае партнер вас перевернет. Либо наоборот. Еще раз повторим. Если соперник начинает защищаться забегания, вы сохраняете позицию, забегаете следом за ним. Для того чтобы перейти на удержание поперек вам необходимо приподнять плечо партнера и на освободившееся место завести колено, Выполняя проворотку. Корпуса. Положение корпуса должно быть поперек относительно корпуса партнера. Врудью фиксируем партнера. Здесь тело сохраняем к тазу, не накатываясь вперед. Правая рука фиксирует голову, для того чтобы партнер не ушел из-под вас. Левое колено контролирует таз партнера для того, чтобы партнер не забрал в газ. Еще раз. Позиция. Рука под головой. Колено контролируем таз. Ручками поджимаем позвонок себе. Для того чтобы занять позицию мал, вам необходимо Упереться на руку, поставить колено на живот плохнет и провести колено по животу, проворачивая таз. Затем сразу же стабилизируем позицию, упираясь руками. Повторим еще раз. Давайте разберем, как можно использовать данную технику в бою. С вами был Никита, я Афанасий Иван и канал Fight Range. Тренируйтесь с нами и подписывайтесь на наш канал.